Добрый день еще вас, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим первое заседание муниципального совета после состоявшихся выборов депутатов муниципального совета. Прошу вас ознакомиться с повесткой, в повестке 7 вопросов. Будут ли дополнения изменения и другие пожелания? Mm -hmm. Слушай. Прошу исключить из повестки третий вопрос о выборах, главы, ой, выборах э -э заместителя главы муниципального образования, исполняющего муниципального председателя муниципального совета, в связи с тем, что данная должность у нас в уставе не прописана. У нас в уставе написано, что на постоянной основе у нас только один человек из 10, десять процентов из 10, правильно Я правильно понимаю, что это один человек? И соответственно, он и есть. Кто он? Заместитель головы. А председатель? А глава в этой категории не относится, потому что он относится к выбранному муниципальному голосу. На основании чего? На основании закона. А, основание, а, основание, а, закон. а это, разъяснение, разъяснение, это разъяснение мы уже получили в 2014 году, этот вопрос уже стоял. У нас также в Утали не прописано вообще так, ничего Так, по, по повестке закона, по повестке. Уважаемая Анна Николаевна, мы рассматриваем повестку. У вас какое предложение? Прошу исключить данный нет. вопрос, так как правительство главы не, нет в уставе и вообще такой должности в нашем муниципальном совете не предусмотрено. Я понял. Поступившее предложение об исключении с повестки <coughs> третьего вопроса ставим на голосование. Кто за то, чтобы исключить третий вопрос из повестки заседания совета, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Понятно. Вопрос остается. Утверждаем повестку в целом. Кто за то, чтобы утвердить повестку полном объеме Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Воздержались? Против. против. Переходим к первому вопросу об объявлении результатов выборов депутатов муниципального сотенница, нарский округ 6 созвена. Слово предоставляется председатель избирательной комиссии муниципального образования Кравченко Ларисы Владимировны. В 2019 -го года 19 выборов решение номер 15.1 и номер 15.2 принял решение по предъявлению результатных выборов у депутатов муниципального совета. В соответствии с утра решением 16.17 сентября 2019 -го года. Регистрация избранных депутатов муниципального совета, муниципального совета муниципального образования в предупрежского муниципальном образовании санкт Муниципального созыва. В соответствии с пунктом 7 статьи 58 закона Санкт-Петербурга 21 номер 5, 2014 -го года за номер 303-46 о выходе депутатов муниципальных советов для городских муниципальных образований Санкт-Петербурга на основании решения избирательной комиссии муниципального образования муниципального 15-53 числа номер 151 и номер 152. В результатах выборов депутатов муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального финансовских 6 созыва полновомандатным, пятимандатным избирательным муниципальном номер рождения No2, избирательная комиссия муниципального образования решила зарегистрировать избранных депутатов муниципального совета Мужгородского муниципального, муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального опыт Гнатского округа 6 созыва в количестве 10 человек. Избирательный опыт номер один Афанасия Ирина Кирилловна, Днеева Владимировна Васильевича, Грязнова Италия Валерьевича, Завалинова Сергея Ильича, Карлыча Анна Николаевна. Избирательный опыт номер два Арабов Галина Хаумана, Руслова Алексея Юрьевича, Дайшинка Мария Егоровна, Покторевича Александра Георгиевича, Ковечникова Никита Сергеевича. Были зарегистрированы депутаты муниципального совета на 6-й саду обеспечения об избрании. Передать заявление купить настоящего решения муниципального советника городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный опыт Нарский округ 18 сентября 2019 года. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании про муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального нашего округ в газете Бестник муниципального образования Нарских и разместить на официальном сайте. Sure. Очень хочется выдать вам удостоверение. удостоверения. Вы да. удостоверение, а я значки. Давайте. Арабова Галина Михайловна. Так вы сюда бы вышли. Да, да. я... Я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, она Ильин Кузьмин. Вот это была женщина. женщина цветы. Владимир Васильевич. Один тема. Спасибо. Алексей Юрьевич. Спасибо. Это товарищи, товарищи. Виталий Валерьевич. Удаченко Мария Игоревна Так, хост, мы... да? так. Сергей, в Сергей Лич. Сергей Иванович, Король Чуванна да, да. Это все Переходим к рассмотрению второго вопроса. А выборы главы муниципального сознания полномочий муниципального совета морского округа 6 созыва. Прежде чем мы перейдем к процедуре, э, устав у нас прописан, что выборы проходят тайно э, э, в связи с тем, чтобы был порядок, у вас у каждого есть в раздачном материале, регламент проведения. Извините, регламент пожалуйста. проведения выборов главы муниципального образования и заместителя главы муниципального образования, которым предусмотрено проект протокола номер один муниципального заседания счетной комиссии муниципального совета муниципального образования по выборам, форма бюллетня для голосования по выборам, ведомость выдачи бюллетня и протокол счетной комиссии об голосования. Это те необходимые документы, которые являются приложением к регламенту, который мы должны обозначить. Кто за то, чтобы утвердить данный регламент, прошу проголосовать. Кто за. Против. Воздержался. Принимается. Для... Для проведения тайного голосования нам необходимо из числа депутатов, присутствующих на заседании, избрать счетную комиссию в составе трех человек. Какие будут предложения? Вы сидите Я бы, не Я бы хотела предложить Юрьевича. Павешников Никита Сергеевич и Корольчук Анна Михайловна. Понятно. Будут ли дополнения? Я возражаю против на моих кандидатур. Кем вы выступаете? Да, верите Саматову? Да. Хорошо. Есть ли дополнительные предложения? Есть ли еще предложения? Есть предложение на Дашеньку Марьикову. Дополнение, еще дополнительное предложение будет состав комиссии? Не будет. Понятно. Значит, ставим когда в соответствии с положением по постоянных комиссиях и временных муниципальных образованиях, если состав состоит из трех человек, то голосуется списком. Кто за то, чтобы проголосовать списком за данную комиссию? Прошу голосовать. Кто за? Против. Жалец. Против. Один. Решение принимается по персонале. Глушков Алексеевич, Ковешников Никита Александрович и Даченко Мария Гурумна. Кто за то, чтобы в таком составе утвердить состав счетной комиссии? Прошу проголосовать. Кто за данное предложение? Да. Против? Воздержались? Нет. Счетная комиссия, надо, вы можете, вы можете пересесть да, там и э, определиться сейчас с составом, с председателем и секретарем счетной комиссии. Да, да, принеси, пожалуйста, протокол. Сейчас... Вы сейчас проведет, сейчас он протокол выведет, принесет. У нас присутствует Алексей, Юрьевич, Алексей. Алексей У нас присутствует 10 депутатов. Я так понимаю, что участие в голосовании принимают все, поэтому изготовить нужно да. будет 10 бюллетеней по той форме, которая была предложена. И в соответствии с да. вы вы, вы их заверяете каждый член три члена Да. Но мы можем пока попросить только не Да, Давайте тогда мы пойдем, пока вы будете оформлять да. мы Будем двигаться дальше Давайте не будем нарушать регламент Каким Мы а будем регламент не нарушаем Депутатов будем что-то решать Депутаты все здесь Они же заняты ну, а Давайте дождемся Хорошо заняты. Анна Николаевна Они оформляют важные документы Хорошо подождите Отдох <смех> Я <смех> <смех>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 Да они еще совхоменят, подпишут протокол. я в сторону счета ну, месяца Смотрите, если у нас выбор главы муниципального образования, мы выбираем, поместитель мы тоже выбираем, получается у нас две выборные должности. Давайте мы подождем э, перехода счетной комиссии, а ваш вопрос, если он у вас есть, вы его сформулируете и зададите э, в установленном порядке. А подскажите, как установлен порядок, а то у меня же человек... Понятно, я вы можете, в, вы можете посещать, в повестку заседания, очередного заседания совета сформулировать вопрос, подготовить проект решения и внести его на заседание. Если, есть, вы... если я хочу на следующее заседание внести какой-то вопрос, то к сегодняшнему дню у меня должно было быть готово э, проект решения, вопрос сформулирован соответственно... А... Вам для того, чтобы... А, для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, вам нужно внести изменения в соответствующие густа. Если у вас есть вопрос и вы хотите получить на него разъяснение, давайте так. Вне повестки я вам разъясню. Подготовлю вам решение Конституционного суда, в котором указывается, на основании чего такое решение есть. Нет, я же хорошо ну, абстрагируюсь от этого вопроса, что у нас две в итоге выборные должности. Я сейчас вам задала вопрос о том, что если я хочу какой-то вопрос поставить на голосование, да. то я должна организовать проект решения, правильно? Да. И, соответственно, вопросы. Ну, и это все подго... я должна вы... принести. Вы, подго... вы подготовите его, да, должны обосновать его. И за пять дней, для того, чтобы за пять дней э, направили проект решения, проект повестки uh -huh. прокуратуру, депутатам для ознакомления. А, то есть это не обязательно на заседание делать, то есть я могу, а за пять дней делать конечно, конечно, конечно. Нет. Uh -huh. Повестка дня формируется за 5 дней и направляется, проект решения направляется в прокуратуру и всем э, депутатам для ознакомления. Поэтому э, э, вы его готовите, этот вопрос, э, включаем по, в проект повестки, а потом рассматриваем и утверждаем как докладка. Э, ну, сначала, как мы прокуратура смотрит, чтобы все соответствовало, не да. надо. Что ну, мы же для этого направляем в прокуратуру. На каждом заседании должен присутствовать помощник прокурора. Но в связи с тем, что у них произошла небольшая там перетасовка, на каждом заседании мы приглашаем помощника прокурора. То есть по договоренности они просят, требуют нас, чтобы принять... В данный момент у них там произошло изменение в прокуратуре, и представителей прокуратуры на сегодняшний момент нет. Поэтому вот да. Мы готовы пожалуйста, на радиочерквю комиссии, на заседание счетной комиссии, Алексей Юрьевич, защита Мария Горовны, конечников Никиты Сергеевич. Поездка дня заседания избрание председателя комиссии. Второй вопрос избрания секретаря комиссии. По первому вопросу заседания слушали комедит Никита Сергеевича, предложившего избрать председателем комиссии блушков Алексея Юрьевича. Голосовали. За три, против ноль, сдержавшихся ноль. Таким образом, решили избрать председателем счетной комиссии по выборам главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования муниципального округа Нарский округ 5 созыва Гужкова Алексей Юрьевич. Шестов. Шестов. Шестов. Шестов. Шестов. Шестов. По второму вопросу дня поездки дня. Слушали Дащенко Марию Егоровну, предложившую избрать секретарем комиссии Каишникова Никита Сергеевича. Голосовали за три, против нет сдержавшихся нет. Таким образом, избрать секретарем счетной комиссии по выборам главы муниципального образования, исполняющего полномочия, председателя муниципального совета муниципального образования округа 6-го созыва, конечникова Екипа Сергеевича. Прошу в заседание совета утвердить протокол 1 счетной комиссии. Кто за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии номер 1, прошу проголосовать. Кто за? за? Против? Раздержались? Одногласно. Решение принимается. А -а -а Переходим к движению кандидату. Какие будут предложения? Порядок всемого движения. Порядок самого движения. Порядок самого движения. Соответствующе. <реклама> правильно, соответствуюсь с положением, да. Кондизацию э, на должность главы депутаты и в порядке движения. Э, какие будут предложения, Сергей Ильич, у вас э, все нормально? Все оставляем? Анна Николаевна в том самого движения, и как еще Александр Кто за то, чтобы, ну, наверное, проголосуем поименно для того, чтобы внести в бюллетень для тайного голосования? Я самософон. Давайте списываем. Да, Сергей, а я вы персонально зачем. Я самотруд беру. Нет, давайте персонально зачем. Ну что-то по не знаю. Давайте. Давайте проголосуем. Только у нас по регламенту есть ли голосование? Просто регламент нам предоставить сейчас. Заключение в бюллетене, когда вы голосовали, конечно. А подскажите, какой пункт? Просто для вынесения бюллетеней выдвигаются депутаты муниципального совета или в порядке самого выдвижения, что мы выбираем вы законодательные? Вы э -э по факту, если бы их было восемь, то пришлось бы голосовать за каждого. И ну, почему? 10 даже, если бы было, да? 10 бюллетеней. Значит, 10 бюллетеней, а что? У нас в морских воротах 80 человек было в бюллетене, ничего. Ну, у вас в морских воротах не у было, нас, я, я имею в виду, виду в нашем санкционном Вы понимаете, что было у вас в морских воротах? У нас, в Нарском округе. Было 13 человек в бюллетене и голосовали. Все понятно. Включить бюллетень, коллеги, давайте для включения в бюллетень для тайного голосования две кандидатуры по порядку выдвижения. Это второй человек Александр Георгиевич, королевшего Анны Николаевны. Я бы вообще разлагала персонал. За каждую. Ну, мы, мы бизнес, вегла, вегла, вегла, все, в регламентстве не протестали, все, оставляем. Оставляем утверли, двух утверли, человек для включения пилитей. Анна Николаевна, есть, уважаемые коллеги, мы оставляем для включения пилитей двух, две кандидатуры. кандидатуры. Да. Алексеевич, вы в соответствии с регламентом да, да? прошли для Изготавливаете бюллетени, и в соответствии с регламентом да, в бюллетене ставится любой знак в том квадрате справа от фамилии только одной кандидатуры в пользу которой сделан. Ну, Заполненные бюллетени опускаются в ящик для голосования. Даже на это, на вермочке. Даже на веревочке. Переносной. К шее, можно вязать. Он, да. он даже переносной с ним можно ходить по домашнему. Посмотрите, что он пустой. Слушайте, я даже кстати, я даже кстати об этом не подумал. Там уже сто Второй этаж, постучите обязательно. Конечно, сейчас еще печатать Поставим охранника. Печать, печать, показать города. Пусть. А сейчас раз такой, второй этаж. И уже заполнены. Ли... Самому... На самом Легко, деле, ну... а это уже цирковые... нет, нет, ну... Не, ну можно опечатать это, это просто это Да, ладно можно, да, можно. Да, Я Я Это была шутка Ты садись Так, не надо, Елена Не заводить, сейчас пойдут искать Клей, наклеивать, запечатывать. Нет, нет Хорошо, мы Дайте ушла. А ты думаешь, что ты с какой-то избирательной кампании, наверное, что там? Или четвертого? Или четвертого? 9-го года. Остались да. лишние? Сейчас Да. Да, для голосования, по партийному компанию. <связ> да, чтобы она не ушла, не должна да. вставать. Все отметили? По, по одному. По одному. По одному пока. По одному. Ну да. Просто, раз. Поставьте по одному. По одному. Вы, <связ Feel да>. Я <связь> смотрю, что надо ноябрь, как бы, <связь> все дни. Потому что Анна Николаевна там на всех графах поставила, у нас собирается вести. Я говорю, что хотя бы хотя бы ну, пожалуйста, что вообще авторы раз в три месяца. Раз, раз в три месяца, да, что и это надо. Сосчитайте, а, сколько у нас депутатов. Сколько у нас депутатов. А, ну понятно. А, а я даже на тебе еще и на этот самый. Поэтому, поэтому, это конечно, ничего да. страшного. Галюмников. Ничего. Кто-нибудь уступит, да? Нет, нет, нет, нет, нет. Превышенное социалистический обязик, повышенное социалистическое обязательство. Это да, приветствую. Да, я еще расстроилась, мне на ноябрь не хватило. Оказывается, я могу напарников с кем-то. Даже интерес будет, да? Ну, в рамках. Приветствуется, поставить другому. Как вы не знали, знаете, поставили галочку. А дайте еще раз. Нет, осталось еще. Дайте сюда, кто там раз. Кто под нее поставил. На четыре, Да. <свят> Смотрите, по одному, а 29, -го, 29 -го <свят> октября, поставлю на 29, 29 октября. я думаю, что желание а вот практически нет, одинаково, не не не не всегда. Всегда. ну конечно. Да, конечно. Это же мы все с не, ну, там, как так как показывает, он, практика. Может, что это может быть да, да, да, да, да Если да, что-то да. между собой сделали, да. Ну бывает, там да да. А, да. да, да, не ставь там галочку не галочку. Ну, я смерть. Сергей да, свадьба да. повторили, по да, только на да, да, <свят> А приеме, на самом деле, если не получается, ну, по запланированному по надо приезжать, мало ли, то бы заболел человеком, могли, что не получилось, только где-то один раз никому нет. А, да, Скажут, все что всегда пойдет. Никогда не достает. Ну, у нас всего два человека, которые находятся на заплате, всегда могут постраховать. Но это договорочно. Да, это вопрос, ну, это, да, другой, да, вопрос да, о другом. Я, считаю, я думаю, не получится так, что никого не... конечно, достает. Да, естественно. Ну, знаете, как бывает такой этом когда мы не они могут а отъехать нет. на для А, приятия, да. а особенно семей. Для того, чтобы вам было вот, как бы ясно, ну, да? Виталий да. а Ведь мы составляем этот график для того, чтобы в большей степени принимали те, кто не работает здесь на постоянной основе. В связи с тем, что мы здесь находимся чаще всего, жители приходят с любым вопросом, и не с 18 до 18, в любой день и в период работы. Так, уважаемые Поэтому коллеги, не принять их мы не можем. Да, Понимаете? Он каждый день, да. Можно мне выпустить да? передать? Вот она. Вы уже показали все, я уже показал. Пускай покажет. Пускай покажет все. Мы не видим. Мы не можем это делать. Хорошо, счетная комиссия. Покажи. Всем покажи, Уважаемые коллеги, я прошу посмотреть, что она пустая. То есть вы не принесли с собой да? мы ее сейчас перерыв. Закрываем Во время, сделок, предлагаю сделать перерыв для тайного голосования на 10 минут Есть секретарь комиссии, у которого вы можете прийти, пройти, получить полетение для тайного голосования Тайно проголосовать предлагаю, здесь поставить и отпустить Прилетение для урна, для тайного учреждения. При а вас же вы же сразу скрывать урну и вести подсчет. Ну, Пожалуйста. Перерыв мы объявлять не будем, а пойдем и проголосуем. У нас, у нас это, это, это работает, перерыв. Ты хочешь покурить сходить, что ли? Никто не загрузить. давай. Никакой суммы. Только видишь. видишь? Да. поиграть, да? Ну что? Да, Коля! Елене Георгиевне мы галлютин дали? я с какой стороны? Опаселение. Перепуталась в плане. Что ты? Больше вас там бомжей не доставит. Достойные стороны доставили. Так, ну что, готовы пошли? Все Все хорошо. Закрыть. Нет. Нет. Закрыть, закрыть, да Закрыть, да. Можно пуская? Я сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда Тогда вносите в протокол номер соответствующие результаты. и Я вы да. да. слышу, вытягиваете. 9-10. Выдали 10. Подождите, 10. Ну вот, давайте сейчас увидим, где Естественно. Вы уже посчитали, вы что-то сказали действительно ноль Зачитываю тогда бюллетени Или как, я могу результаты огласить? Вы, Алексеевич, вы оформите протокол И озвучьте Хорошо Такие. Это те, кто а Это а кто думает, да? это, красное, это Так, но ну, мы готовы сочитать результаты? Протокол подсчетной комиссии. Результаты голосования по избранию главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования муниципального округа Нарский округ 6 созыва. Количество изготовленных бюллетеней для голосования 10. Количество выданных бюллетеней 10. Количество бюллетеней, обнаруженных при скритии урны 10. Количество бюллетеней, признанных недействительными 0. Голоса распределились следующим образом. Коптурович Александр Георгиевич, 8 голосов. Карличева Анна Николаевна 2 голоса. Таким образом, предлагаем утвердить протокол 2 счетной комиссии. И да. считать избранным главой муниципального образования Коптуровича Александра Георгиевича. Кто за то, чтобы утвердить протокол номер два счетной комиссии, прошу голосовать. Кто за утверждение протокола? Э -э Против? Воздержались? Протокол счетной комиссии утвержден. Все. Спасибо, Алексей. Держи. 8 -2. 8 -2. Burada? А, okay, <tt tapaty> единогласно. Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению третьего вопроса о выборах заместителя главы муниципального образования. На Есть предложение состав счетной комиссии оставить в том составе, потому что счетная комиссия избирается вообще в соответствии с положением. На период, действия, э, на период действия муниципального совета, работа муниципального совета, поэтому счетную комиссию для этой ситуации мы можем оставить в том э, составе, который был. Есть ли э, другие предложения? Если нет, давайте поставим на голосование. Кто за то, чтобы утвердить этот состав счетной комиссии на выбор заместителя главного муниципального совета? Кто за? Против? Раздержались? Решение принято. Алексей Юрьевич, Вашли. вам необходимо, необходимо. Душа у нас тут? Да нет, батарею. Можно они закрыты. А, нет, открыть. Важные да, нет, Смотрите, у нас в статье 36 устава указано, что гарантия осуществления полномочий депутата представительного органа и главы муниципального образования. Депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов от установленной численности представительного органа муниципального образования. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Тут ни слова не сказано о том, что глава является выбранной должностью. Соответственно, если глава является на постоянной основе, то это один человек. Мы сейчас не можем голосовать за выборы заместителя, так как это противоречит уставу, закону, конституции и всему. Мы сейчас будем выносить решение, вы даже, а, спец... это самое, когда повестку высылали нам, вот по этому третьему вопросу у нас нет проекта решения, потому что, и каким образом, если у нас нет а проекта, проекта решения, решения, так вот, а какой, так решения а, решения? а какой может быть проект решения? Вы почему его не делаете, этот проект решения? Так, если мы сейчас будем голосовать о выборах заместителя, каким образом мы это зафиксируем? Проект решения вот решения один о выборах главы, вот о выборах заместителя проект решения. Кого? У меня нету. Я к вам подошла и спросила перед началом заседания, что 7 вопросов, а мне выслали только пять проектов. На что вы мне сказали, что не по всем вопросам проекты? Нет, это по первому быть. вопросу вы вообще решение не принимаете. Я же не знала каком он... Вопрос идет речь. Но почему вы не получили, могу вам ответить? Хорошо, а, о выборах заместителей. А как, да, посто... как мы можем опять-таки два а, человека выбрать на постоянную основу можем выбрать на постоянную основу, они, если они, это они, будет противоречить они, уставу? Они, вы можете обжаловать данное решение. Я просто не понимаю. Я призываю вас вообще, чтобы вы все подумали хорошенько, а... что вы все хотите сейчас незаконное а, это самое, решение э, как, голосовать не и обсуждать. Обжалуйте Почему решение. никто не, не хочет обсудить этот решение. вопрос? Ведь из 10, только 10% может быть, это один человек на постоянное случае. И это глава. Это четко прописано в нашем уставе, в нашем муниципальном насове округа. То есть вы сейчас, еще шестой созыв, хотите, чтобы они нарушали закон Российской Федерации и устав ну, муниципального образования? Вы хотите? Вы хотите, чтобы нарушение было? Зачем обжаловать, если это, нарушает, если это можно предотвратить? Вы считаете, что это нарушение? Значит, в пятом созыве этот вопрос поднимался точно так же. Сейчас. Поднимался точно так же и э, он состоялся, прошел. Если мы идем по пути, э, так, чтобы было в 5-м созыве, созыв, что в пятом было, созыв, шестом м созыве, если вы считаете, о том, что это нарушает э, Конституцию, закон Российской Федерации, Устав Мутиправо-Развание, вы можете решение обжаловать. Каким Ваша образом? Вы, вы, же, вы же юрист, вы же я знаете. Я же не юрист, я депутат на данный момент. А, каким образом? Ну, пожалуйста, мне. Так, переходим к рассмотрению. Mm -hmm. Протокол 1 заседания счетной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования Минарский округ по выбору заместителя главы Муниципального образования исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Муниципального образования Минарский округ Минарский округ 6 На заседании счетной комиссии присутствовали Дащенко, Глушков, Ковешко. Повестка дня. Избрание председателя Счетной комиссии и избрание секретаря Счетной комиссии. По первому вопросу слушали. Никита Сергеевичу предложил избрать председателя комиссии Душкова Алексея Евгеевича. Голосовали за, три, против, но, держались ноль. Решили избрать председателем Счетной комиссии головы главы, заместителем главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования на Сергеевичу, 6-го, Алексея Евгеевича. По второму вопросу повестки дня слушали Дащенко Марии Егоровну, которая предложила Ковешникова Никита Сергеевичу избрать секретарем комиссии. Голосовали за три, против ноль, сдержались ноль, решили избрать секретарем счетной комиссии по избранию заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования муниципального круга наркотику окружество Ковешникова Никита Сергеевича. Предлагаю утвердить протокол 1 счетной комиссии. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы утвердить протокол на комиссии, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались. Принимается. Да. Ну. Не единогласно, один воздержался человек. Это была я. А вы там отметили. Нет, я даже не видел, я спросил, кто. Я же, же, вы сказали «за», соответственно, я не поднимала руку, я просто сделала так, соответственно. Вы... То есть воздержаюсь. да, и да. руку, который, шанс, Возьми, чтобы да. можно было сочетать, потому что непонятно. Против – вы не заголосовали, за – не голосовали, не поймешь, какое вы приняли решение. За, против – или не воздержались. Да, и… Виталий э, Владимирович, вы, да, я тоже воздержался. Вы тоже воздержались, два человека. Переходим к предложению кандидатур э, для включения в э, бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя главы муниципального собрания. У меня есть приложение включить в бюллетень для тайного голосования заранее Сергеевича. У нас нету даже формы этого бюллетеня. Он в приложении. Я Там предлагаю Мария Егорова да. Она не имеет права. Она счет счетная комиссия, надо поменять счетную комиссию. Я предлагаю окно. Ирина Перевод. Хорошо. Будет ли еще дополнительное предложение? И Гризнова я предлагаю чуть-чуть. Виталий Валерьевич. Алексей Ильич, с бюллетень бютального голосования включаем три кандидатуры. Хорошо. Сергеевич, она Сигерина Кинева. И э -э Ей, не можете быть. Да, и без да, ног. Да да да, да, да, да, Идите, готовьте Жил, Интересно. Которые не да, не ученник, не знаю, что бежал. Давно ученики Не понимают. День Будем Будем Будем Будем У нас в регламенте не сказано, что глава местной администрации может присутствовать на заседании. Почему-то интересно. А что вам в регламенте нужно написать? У нас не открыто. заседание открыто. Ну как открытое заседание, может. когда вот я была на открытом заседании, мне не, нельзя было сесть за стол рядом с председателем. А у нас можно. То есть, мне марк? нельзя было как а бы дождаться, а а а а вот вот что вы спрашивали, мне указали, вы там вот на студии. Вам нет. просто предложили, что, что вы дали там прийти. 19 июня, когда назначение выборов было. Я так думаю, что если бы вы сказали, что вы хотите сидеть рядом, глава бы вам предоставила. Анна Николаевна. Нет, ну мы же должны строго по регламенту. Я же юрист. Вас как-то не понять, то юрист. Это по-женски. Это по-русски, понимаете? Нет, по-русски Заседание открыто Если бы мы проводили закрытое заседание, то оно было бы закрыто для всех, понимаете? Поэтому руководствоваться нужно не положением, не регламентом. но что Там написано. Какие заседания открыты? А регламент у нас что? Регламент что, заседание совет? Да. Да, у нас на не устава сделал. Все верно. Да, и что там написано? Должно быть прописано, э, сколько сколько граждан, жителей мы пускаем на заседание церкви, сколько мы не пускаем. так, в открытых Высовывать. заседаниях могут участвовать в совещательного голоса и перечислено государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга депутаты Госдумы, если вы не читали регламент, законодательного <саспорно> собрания председатель Кировского Федерального районного суда прокурор Кировского района Санкт-Петербурга, должностные лица районной администрации, представители органов территориальных, общественных самоуправлений, муниципальных новообразований Жители муниципального образования, лица, официально приглашенные на заседание совета. С совещательным голосом, правильно? Да. Да. Да. Вы это да. Это те, кто имеет право, Да, и... да. да. ну просто, если я так что понимаю, что, что если сидим за столом, за которым мы обсуждаем, то, значит, этот человек должен быть совещательным голосом. Либо он должен а, сидеть а? по отдой, угу. соответственно. По вот она у нас Либо там написано и... читаете что... Так у меня у нас официальное приглашение. Покажите мне. Мне опять-таки не выставили об этом. Я житель они района. Они вы житель говорят. района, они вы делают. можете присутствовать. Они они единственное, Я голосовать а, не могу, но предложение могу. Можно, можно, можно я просто вспомню в этот день, потому что Сергей Викторович. Вот вы сидели вот там, а он сидел вот здесь. Нет, ну я не просто к тому, что как бы какая разница. Вы просто вы знаете, я не очень понимаю. Вы пришли как бы каждое слово, не надо, Вы пришли каждое слово вы Пусть поговорит. Сейчас одну Мы. Идем приятное, работать с, с командой, для того, чтобы работать. Для чего вообще мы шли, вот пока есть время, да, пока отчетная комиссия, там, наша, для чего мы шли сюда работать? Работать с людьми. Если мы шли сюда ковыряться просто-напросто в, в каждой строчке, я понимаю, вас как юриста прекрасно понимаю, что вы хотите прочитать, и хотите, чтобы все было законно. Для этого Александр Георгиевич вам сказал, что вы можете подойти, какие-то там, ну, недостатки, какие-то там, если вы нашли что-то неточности, он вам все это объяснил. То есть я не думаю, что это просто сидели и вот так вот, просто так взяли, написали. Вот. Если мы пришли и на каждом заседании да. будем читать каждую строчку да. и будем именно да. на заседании да. в вот, каждой строчке церковь, да. я думаю, что это не очень Мы, мы должны да. все знать данный регламент. Да. И, ну, понимаете, для чего принят регламент да. заседания, чтобы да. мы следовали? Я с вами полностью согласна Правильно? в том, что вы какие-то вот делаете замечания там или какие-то обращения, что вам непонятно. Все. Но сейчас в данной ситуации, где сидит человек, и почему он там сидит, а почему он не стоит, а почему он не на три метра дальше, это просто, ну, вы знаете, я в ваш разговор, я вот полностью вас поддерживаю. И по поводу последнего вопроса совершенно не поддерживаю Анну. Действительно, этот вопрос не очень важен для нас. А вот вопрос по заместителю совета, он важен для нас. Мне интересно, почему остальные как бы совершенно проигнорировали вопрос Анны. Александр Григорьевич пообещал нам как-то объяснить этот вопрос, да? Разъяснить какое-то, наверное, выяснить пояснение. Просто хотя бы от чего вы отталкиваетесь? Куда вы делали запрос? понимаете... Здесь вот э, люди, да, да, да, в принципе, ну, наверное, кроме, ну, Грена может быть, Никита не знает, да, хотя почему этот вопрос обсуждался, и все прекрасно знают, и все знают, как проходили выборы в 2014 году, и какие, какая мотивация и какое обоснование было представлено. Я вам представлю, обязательно представлю, Аня Каванов. Вы, а вот вы у меня, вот меня спрашиваете, ну, потому что... Понимаете, не готовы ли к тому, что вам потребуется? Да, потому что прямо я не думал, будет. что вам это потребуется. Это Not как само собой разумеющееся в рамках действующего законодательства. Проходят выборы заместителя. Вы поставили это под сомнение. Я вам должен обосновать, я к этому вопросу не готов. Если бы вы я мне сейчас сказали заранее, то я бы здесь и довел работать? бы до вас всю необходимую нормативную базу. Я тоже работаю беззаметительной, но не работайте должности, не да, да, работайте. Коллеги, я сейчас включат его вузу, пожалуйста, обратите внимание. Да. внимание. Да. Ну все, да. То есть у нас вторая выбранная должность. Да. Да, да, да у нас все-таки две выбранные должности. Анна Николаевна. Нет, я хочу просто... Анна Николаевна, я, я вам уже сказал. Это две, или... Да? Или... Или... В разрезе данного заседания Совета этот вопрос мы снимаем и не рассматриваем. Вы обжалуете это решение или приходите, и мы с вами садимся и я вам разъясняю. Давайте снимем. Я же я, предлагал ним, Если я вам ну, предложу, только что, Я только что говорю, его. что мы проводим эти выборы заместителю в соответствии с действующим законодательством и нашим уставом. Вы мне говорите нет. Я не собираюсь с вами спорить. Вы хотите поспорить? Обжалуйте решение. Мы решение приняли повестку утвердили. Хорошо? Прошу для регистрироваться, получается бюллетени для тайного голосования, сделаем перерыв для подсчета и для организации тайного голосования. Нет, нет. Нет, я вам да, вода, женщина. Вот, мне нравится. Вот, Я постоянно говорю, что я постоянно говорю, что я по Это, конечно, нельзя. Зачем я одеваю город? За ней покидаю. Это не делаешь? Это не это просто... просто... Дело в То есть правильность то все соответствует правилам да. Поэтому сейчас очень строго все да а у нас и, да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Вот я пытаюсь да да да да да да да да да да да да формулировку То есть вот, а это постоянно идет. Просто от того, что это Что-то неправильно сделано, сразу закона. Свободы здесь в вот, плане, да, допустим, мы захотели, проголосовали и решили. И, и, сейчас постоянно да, прокуратура, и еще и налоговая инспекция с конца проверяют, потому что так, сейчас не только бюджетное учреждение, но и в да, том числе и муниципалы. Если тогда начиналось в 98 году, там была другая ситуация, там закона нормального не было, его дорабатывали и так далее. Там целая процедура в течение многих лет, это сложно. Теперь уже это все очень жестко писали в рамках. И вот когда еще находились финансовые органы администрации района которые считают, что бюджетные дождешние не отчитывались через администрацию, точно так же и муниципальное образование, то есть психо, у них жестко регламентированы вопросы, в которых они имеют право работать, и жестко отрезано то, что они имеют право делать, если я захочу, чтобы Давай. Вот давайте мы к 1 октября, вот сейчас будет 1 октября, День пожилого человека, а давайте мы банкет брошен закатим. Ничего подобного. Теперь это нельзя, потому что есть конкретные статьи, по которым можно расходовать деньги, которые там, бюджет дают. В любом случае это бюджет, в любом случае, это бюджет, Это мы не зарабатываем деньги. Мы не коммерческая структура. Мы берем бюджетные деньги, и право только вот на детей, детей да, да? допустим, там, пособие вы платить, там, на вот это, на вот это. То есть очень жестко все это. И оно постоянно контролируется. Просто это к тому, что просто надо, ну, ну что, вам выникли люди, потому что недостаточно новые люди. люди так, еще я готов зачитать Там протокол двасчетной комиссии. Да, уже коллеги, пожалуйста, поставь. согласитесь. Так, Спасибо. протокол двасчетной комиссии по избранию заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия, председателя муниципального совета муниципального образования муниципального Крупнарского округа 6-го созыва. Количество изготовленных бюллетеней было 10. Количество выданных бюллетеней 10. Количество бюллетеней, обнаруженных при скрытии урны – 10. Количество бюллетеней, признанных недействительными 0. Голоса распределились следующим образом. Завален Сергей Ильич 8 за. Афанасьева Ирина Кирилловна 0. Грязнов Виталий Варельевич 2 только за. Таким образом, Сергей Ильик Завальный заместитель главного уникального поговорила. Прошу утвердить протокол <плодавалин> счетной комиссии номер 2. Спасибо, Ставим на голосование утверждение протокола номер 2 Кто за то, утвердить протокол номер комиссии Кто за? Против? Воздержался. 9 за. Один воздержался. Результаты голосования. Да. Переходим к рассмотрению четвертого вопроса внесения изменений в положениях и порядке проведения конкурса на должности главы местной администрации муниципального образования, муниципального округа доступ. Уважаемые коллеги, проект решения у вас есть. Он осуществляется внести в положение, утвержденное решением муниципального совета от 7.07.14 -го года на 20 лет следующие изменения. Абзац 11, раздел 8, изложить следующей редакции. Сведения предусмотрены пунктом 2 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 30 на 1 до года о предоставлении гражданам, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальную должность в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатору Санкт-Петербурга. Э -э вот э в соответствии с тем, что внесли туда соответствующие изменения, э законом Санкт-Петербурга мы должны в этом положении прописать о том, что э теперь э -э должность э -э главы местной администрации после проведение выборов подается, сведения о доходах подается губернатору Санкт-Петербурга. Раньше они подавались в муниципальный совет, местный сюда, а теперь губернатору Санкт-Петербурга. <coughs> вот такие изменения нам необходимо внести с изменениями э, закона Санкт-Петербурга. Есть ли вопросы, замечания? Кто за то, чтобы соответствующие изменения внести в положение. В порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации прошу голосовать. Кто за данное предложение? Против. Воздержался. Один против. Девять за. Один против. Переходим к пятому вопросу. Белый конкурс на замещение вакантной должности главы местной администрации. С момента, проведения, с момента проведения первого заседания муниципального совета глава местной администрации объявляется очередной конкурс на замещение должности главы местной администрации на период последующей состава. В соответствии с на основании норм федерального закона 131-го и статьи 2.5 статьи ст. 28 закона 4279 в организации местного самоуправления Санкт-Петербурге в соответствии с уставом предлагается объявить конкурс на замещение вакантной должности главы местной администрации, назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации на... У меня есть предложение на 20 месяцев, 23 на 20 да, да. конкурс. А, замещение. Нам нужно конкурс провести, завещение проводить. Есть предложение провести 22-го, а 30-го заседании совета рассматривает результаты конкурса. В да, чьем 20 дней момента публикования? Да, Не, -не, -не, -не, -не ранее, чем за 20 дней, за 20 дней. Ранее, чем за 20 дней до момента публикования. На сегодняшний день у нас 25-е. Э -э а, выйдет 30-го. 22-го 30 30 с с нет. Момента, не, как войны, как нет. Не, да, не ранее 20 дней. 22-ое это намного позже. Можно на, на 22 назначить конкурс, а, а результат конкурса будет где после этого. На, так, у нас там проведенный конкурс на 15 часов, наверное. Проведение конкурса. мы это обсуждаем? Установить сейчас я уже предлагаю со слов. Установить на состав конкурсной комиссии в количестве шести человек, назначить в конкурсной комиссии в соответствии с приложением обозначения форму анкеты гражданина, желающего участвовать в конкурсе. Я озвучил вам данные проекты решения, проекта решения муниципального совета. По объявлению конкурса, есть ли вопросы? Да, у меня вопрос. Да. То есть 22-го мы объявляем конкурс? А по какой? объявлению конкурса, по самой процедуре. Есть ли вопрос? По объявлению конкурса. Мы можем объявлять, да. должны Можно объявлять. Вопросов нет. Отлично. Переходим ко второму вопросу. Назначить проведение конкурса на замещение на 22 октября на э, 15.00. Конкурс. Заседание конкурсной комиссии. Да, проведение конкурса. Нет вопросов. Численный состав конкурсной комиссии 6 человек. Есть вопрос? Да, я считаю, что он должен быть нечестным. Численный состав конкурсной комиссии устанавливается в том числе и. Трое от муниципального совета, трое от губернатора. Можно установить его 4 на 4. Но вообще, да, устанавливается равными частями представителей. Мы после принятия этого решения направляем губернатору письмо о том, что на такую-то дату объявлен, просим включить в конкурсную комиссию. Если мы туда включаем 4, значит тоже будет четыре человека в губернатора. Я вот это... Все правила, которые установлены, они прописаны, не помню, таким нормативным документом э, Потому что, если раньше конкурсов... А? Да. Да. Если раньше мы проводили и не приглашали, э, то с 2012 э, -го года было внесено, да, было внесено изменение, в 2014 году после выборов формировали уже таким образом. Половина от представителей Министального совета, половина губернатора. По э, членам конкурсной комиссии, э, какие будут предложения? У меня есть предложение включить состав конкурсной комиссии Александра Дмитриевича Сергей Сергея Ильича Завалина и Елен Кириловна Афанасьева. У меня есть предложение включить меня, Карлыч Ивановна, Грязнова Виталия и Афанасьева. Понятно? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, У нас получается да, да, сторон? да, да, да, в соответствии с здесь мы понятное дело голосовать с не можем, давайте покажем персоналу по вопросу по порядку поступления предложения. Павланович Александр Георгиевич, кто за то, чтобы включить состав конкурсной комиссии? Прошу голосовать за, против, Воздержались. 8 2 Завален Сергей Ильич, Прошу голосовать. Кто «за», «против», «воздержались»? 8-2. Афанасева Ирина Кирилловна. Кто «за», «против», «воздержались»? 10-0. Да, все проголосовали. Второй человек. Анна Николаевна. А что вам голосовать? Он уже избрался. Дальше. Давайте по каждой кандидатуре а да, пожалуйста. Анна Николаевна. Да. Э, кто за? Два. Против. А? Подождите, Мичку, еще раз против, сосчитали. Ты что, против сосчитали? Раз, два, три, четыре, пять. Воздержалась? Два. А кто не голосовал? Я. Вы воздержались? Вы третья воздержавшаяся? Я... Вопрос вопроса. Ну, я не голосовала и за Кобцеровича за... она за... не голосовала. А за Валену значит не голосовала. Я значит, не не это за себя не подумала. А за себя? Потому что я посчитала, что за себя не голосовала. Ага. Ну это поэлипс. Почему? Как? Это чистотические моменты. Это ясно. Мы Я на выборах. Тогда получается за Ирину Кирилловну 9. Один воздержался. Просто не не понимаю. Четко говорят. Березнов Виталий Валерьевич, кто за? Два. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять. Четко считаем. 6. Кто воздержался? И два выставляем. Так, приложение номер два, анкеты я. Посмотрите, положили анкеты. Где анкета? А, наоборот. Наоборот, решение анкеты, которую должен кандидат, участвовать в конкурсе на замечание должности, Заполнить при подаче своих документов. Наоборот. Да. Наоборот. Да. Декларации. Декларацию, правильно я понимаю? Да, да конечно. Дек... Нет, декларацию подают да. при проведении конкурса, в... в конкурсную комиссию подают декларацию всех участники, mm -hmm. все желающие, всех конкуренты на замещение данной должности. Mm -hmm. а после проведения конкурса, только тот, с кем заключен контракт, направляет свою декларацию Будина. Кто за в... да. вопрос? Я не по анкете, а вообще. Вот мы с вами голосовали, что назначить конкурс, я ему не дошли с вами. А, что, нет. Кто за то, чтобы. Решение утвердить в целом. Прошу проголосовать. Кто за? Тогда у меня вопрос. Против. Если решение утвердить в целом. Да, Соответственно, опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования». Что там будет опубликовано, что мы назначаем конкурс, а там будет перечислено, какие документы должен соискатель предоставить и так далее. Просто почему-то здесь у нас не указано чтобы... это, что, какой текст мы будем опубликовывать. А вдруг не указано... желающие не смогут увидеть газету? Не указано что? Такой текст мы будем опубликовывать. Вот. А, а, а что значит, соседи, если и, желающий и, не, увидит, не сможет увидеть газету? Какого -то, какого -то не будет. Ну, во-первых, ну, ну, ну, во газета что, выкладывается на сайте, как я знаю. Но ну, она там, не а так. Во-вторых, она выкладывается. Но она не день в терении Во-вторых, это будет на сайте выложено как вакансия. А для понедельника решения совета. Решение выкладывается. У нас в данном решении не указано, у нас есть анкета, но не указано, какие документы должен предоставить соискатель на должен Значит, публикуется соискатель, Перечень документов указывается в положении проведения конкурса, которое будет опубликовано. Плюс там опубликуется образец контракта. А... это все соответственно. а закон. почему мы только по анкете тогда голосуем, а по, по контракту потому не что голосуем. форма анкета установлена. а все остальное регламентируется другими нормативными актами санкт Петербурга, в том числе вопрос контракта вопрос выставления тех документов которые необходимо предоставить он прописан законом прописывать нам и утверждать дополнительно это не требуется, понимаете? Мы, будем, мы так будем тогда повторять все, что там есть. Но с, э, в муниципальном вестнике будет опубликовано и ссылки на те нормативные документы, на которые, э, в связи с которыми э, они опубликованы. Мы публикуем только дату, когда и э, само объявление назначения выбора. К нему мы публикуем те, те документы, которые уже ушли в я. Да. Хорошо. Коллеги, переходим к рассмотрению А, проголосовать. Подождите, Мы же не проголосовали. Ставим вопрос на голосование. Утверждение решения в целом. Кто за то, чтобы утвердить решение объявлении конкурса на замечание вакантной должности администрации, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против? Вы сдержались. Все да. О депутатских комиссиях муниципального совета, о продолжении народной опыт шестого созыва, коллеги, вот здесь есть положение о По депутатских комиссиях в раздаточном материале. Я бы, наверное, сегодня у меня предложение. Давайте мы вот исходить из того, да, давайте смотрим, формирование депутатских комиссий. У нас в пятом созыве было э, три комиссии. Э, данность, э, я предлагаю э, сформировать в шестом созыве постоянные комиссии муниципального состава э, четыре, увеличить надо и назвать их. Следующим образом. Это такой объединенный, но по каждому направлению деятельности, по каждому вопросу, комиссию мы создадим. Поэтому она будет такая объединяющая название. Первая Комиссия по культуре, спорту и молодежной политике. Вторая. Комиссия по жилищным вопросам, благоустройству и экологии. Третье. Комиссия по правовым вопросам и общественной безопасности. И четвертая. Контрольно-финансовая комиссия. Я хотел бы поставить вопрос на голосование по поводу количественного состава комиссий и их номинования. Вот эту часть проголосовать отдельно в проекте решения, потому что потом пойдем дальше но за проект решения. за то, чтобы сформировать четыре комиссии с соответствующими названиями? Пошу, Можно высказаться Да, пожалуйста, конечно. Считаю, что необходимо оставить также три комиссии, так как вот комиссия по культуре, спорту и молодежной политике у нас полностью дублирует те моменты, как, на которые у нас вообще отвечает муниципальное казенное учреждение старт, соответственно, смысл нам дублировать. Старт это не комиссия. Я понимаю, что не комиссия, но а у нас дублирует есть дублирует органы а исполнительные, дублирует. которые а, это все а Э, коми... старт это не комиссия старт. Я, я не сказала, это муниципальное оказанное учреждение, она не может дублировать друг комиссии создаются в соответствии с положением комиссии. Здесь вот прописаны э, компетенции. Я, я просто высказала свое мнение, нет, что нет, нам так. не нужна я комиссия, я пытаюсь, по моему мнению, я в для агрессора и спорта, так как у нас есть муниципальные комиссии, я хочу вам объяснить о том, что вот три комиссии было, было ну, могу так сказать, что недостаточно, а то, что рассматривают комиссии и работа местной администрации, и муниципальных хозяевных учреждений, она никак не э, не пересекаются. Две совершенно разные вещи. Здесь а есть у них одинаковые функции? Функции у комиссии нет. Анна Николаевна, есть полномочия у комиссии, а функции есть у местной администрации и у а мэрии. Полномочия казино. это не функции. Вещи. Да, дело в том что комиссия она как бы решает составлять программу развития вот в этом направлении в том направлении какие-то новые вопросы поднимает. А они просто исполнители та же да. когда допустим есть бюджетное учреждение есть? Нет, даже, смотрите, в комиссии которые... по культуре, простите, что перебиваю, да. по культуре, и спорта, вот я читаю, да. отражено, что участие в реализации мероприятий, прям реализации не составлению проекта, а реализации. Ну, Опять-таки, создание участие. условий, реализации. Вы читаете, вы читаете, что? Вопрос местного значения. Вопросы Нет. местного смотрите, значения. Что написано? Ан читаю. Mm -hmm. Вопросы местного значения, отнесенные к полномочиям депутатских комиссий mm -hmm. муниципального совета. Нарский округ 6 созыва. Комиссия по культуре. Вот это перечисленные вопросы местного значения. В рамках своих полномочий комиссия может участвовать... Вот я вот читаю полномочия теперь. А, ну, коллеги, читаю полномочия. Общая полномочия комиссии. Комиссия разрабатывает проект решения муниципального совета. Дает заключение на документы, переданные на рассмотрение комиссии подготавливает законодательные инициативы по вопросам, требующим законодательного решения и вносит их на рассмотрение муниципального совета. Формирует предложения для рассмотрения местной администрации при разработке социально-экономических программ развития округа. Осуществляет иные функции, которые могут быть возложены на некий муниципальный совет. Это очерченный круг полномочий комиссии. Ну вот в у нас это и входит по всей Что? Что, что, вот, реализовать мероприятие и все, что остальное, что у вас на вопросе местного значения. Вы на инфунктировали? Я, что-то не могу. Может, Николай, может, проголосуем? вы более четко спормируете, потому я что я вам зачитал только что всем полномочия комиссии. Но если бы вы мне вот это вот положение депутатских комиссиях направили... На а... сайте? На сайте? А, что? Что? На сайте. Все так документы мы... выложены. Вот... Смотрите, комиссии. А почему сейчас это есть вот в папочке тогда? Если у нас есть на сессии, зачем вы мне сейчас приложили его? А, а теперь, а теперь Анниколаев, а теперь я ставлю вопрос на голосование о формировании четырех комиссий с теми названиями. Вопрос о персональном составе. У меня предложение снять решение и перенести его на следующее заседание для того, чтобы каждый смог ознакомиться с тем перечнем, от что входит какой круг полномочий, очерченных их вопросами местного значения. Понимаете? Вы просто, вы их не реализуете, вы в них не участвуете. Вы, как депутат муниципального совета, являясь членом той или иной комиссии, вы готовите предложения на комиссию, рассматриваете, потом вносите их с проектом решением на рассмотрение муниципального совета, а дальше... Эти предложения по, тем, по реализации тех вопросов местного значения, которые перечислены, закреплены за теми комиссиями, принимают решение муниципального совет. Если есть социально-экономическое обоснование, если есть вся, вся, вся документация, необходимая для внесения в планы, программы развития нарского округа и обеспечения финансовой деятельности. Да. А местные администрации А только внести вот по этим направлениям свои предложения на комиссии. Поэтому, коллеги, я бы пытался внести вас, Ставим вопрос на голосование. Кто за то, чтобы утвердить состав четырех комиссий со следующим наиванием? Прошу проголосовать. Кто за данное предложение? За. Против. Один счет. Раздержалось. 9 Второй пункт, пункт утвердить состав и выборы, и назначение членов комиссии я предлагаю вот то, что Анна Николаевна у вас лежит в папочке, да, вот с этим перечнем, с ним ознакомиться, угу. да. и дальше мы потом перейдем к формированию комиссии, и тогда уже будет понятно, кто, за что. И хочет. в какой комиссии... Ну, на следующем будет ставить решение. Да. Да. Давайте происходит. проголосуем за это. Нет, мы а сейчас да. проголосуем, сейчас полностью... Перенесем мы этот вопрос или нет? А, да. Да. Мы сейчас да, голосуем. Сейчас. Мы за решение. Быть. Без второго вопроса. Вы смотрите проект решения? Смотрим. Вот второй вопрос не исключаем из решения. Так а нам что надо, надо это, проголосовать. Да. На основании чего мы на его исключаем. Чтобы вы ознакомились. А, вы, это очень... Я понимаю, для чего. Я имею в виду, что если мы его решили исключить, нам надо проголосовать. Может быть, кто-то не хочет исключить. Это проект вы перед, это, это сам, перед Мы не из решения исключаем. А мы исключаем из проекта. Из решения голосуем в полном объеме, без второго вопроса. Вы вот сейчас о чем говорите? Хорошо. Давайте сейчас ну, давайте просто меня, проголосуем, я что, вторая, я, что я, второй ну, май, вопрос дня да. здесь, о депутатских комиссиях мы переносим на следующее заседание. Вот все, правильно? я об этом да, говорю, про, что, что мы должны поэт. проголосовать. Нет, вы, понимаете вы понимаете, что это не делается? Нет, нет, что, нет мы же проголосовали Все поняли, что друг друга не дополнили, не Леша, не не не, а не, не, не, не, не. не. не, не, не. Я о чем ты говоришь? А, а, а. вот, вот я и говорю, что второй вопрос мы в проекте, с проекта решения исключаем, а оставляем в том объеме, который есть. И сейчас голосуем за то решение без второго вопроса, потому что проект. Если, вы, если а правило, не, вы хотите оставить этот вопрос здесь, говорите, тогда оставим, и проголосуем целиком за это решение. И сейчас тогда создадим четыре комиссии. Мы человеком дадим возможность. Нет, я же не веду заседание. Я вас спрашиваю, я ваше предложение, я не согласились с моим мнением. Я ваше предложение понять не Мы сейчас будем голосовать или не будем. Когда будет голосование, я, соответственно, подниму руку в определенный момент, и все. Какие же могут быть по мне от вас поступило предложение, я пытаюсь вам его объяснить, что, вы проект, что из проекта э, исключить второй вопрос, это проект решения. Это проголосовать э, решение без второго вопроса, не формировать комиссии, в составе персонала. Вы да? меня слышите? Я, слышу. Вы вы, вы, вы я, счит... я лично считаю, что по регламенту, если у нас был проект решения, в котором четыре вопроса, соответственно, если мы какой-либо вопрос исключаем из данного проекта, мы должны проголосовать за ваше предложение, так как вы нам его высказали. Это мое мнение, я могу ошибаться. Потому, чтобы удалить. Ставим вопрос на голосование. Исключить пункт 2 из проекта решения. Это же не вопрос. Кто за это, реши... за это предложение? Прошу голосовать? Кто за? Против. Бездержался. Принято. Уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать в целом за решение Муниципального совета о формировании депутатских комиссий, о их названиях и численности. Кто за данное решение? Прошу проголосовать. Да. Против. Один. Бездержался два ну да один один за два извините последний вопрос о графика приема населения все отметили А где график да да график. да да да да Я потеряла да да да да да да да не хватило, да да да да я да да <связь> в газете публикуется не сам график дни приема, а просто дни приема. Фамилия и дата приема вырешены на стенде в муниципальном совете. Когда, в принципе, там написано, что по всем вопросам приема можно обратиться по телефону, в том числе и записаться на прием конкретному депутату, это каждый желающий может сделать. Можно, можно вопрос? еще вопрос да. Я лично считаю, что необходимо указать в газете, что у нас прием два выбранных должностных лица ведут ежедневно, и с 10 до 6 в рабочее время, а остальные, которые находятся на непостоянной основе, соответственно, они ведут повторно. А, а почему вы решили, что немножко, два Галин выбранных Михаил, лица? Галина ну, Либо какой-то другой вариант. Я, Я просто и... предполагаю. Подождите, одну да. секунду. Разрешите вам ответ. Помимо все прочего. У нас есть должностные обязанности, которые мы должны исполнять, а не осуществлять прием. Но в, в то время, когда приходят жители, неважно, когда они приходят, и мы находимся здесь, прием мы их, обязательно порядка осуществляем. Если ну, сейчас... Жители об этом не знают, надо проинформировать какой... Жители об этом знают. Что Если Я вот у нас еще раз говорю, что, что вот. В этом здании нет вопросов, которые бы э, не рассмотрелся, и человек пришел и ушел. У нас даже у сотрудников обед на ходу. Мы даже на обед на обеденный перерыв. Не закрываем дверь. Ну, я, к примеру, столкнулась с тем, что со мной мне, со мной не стали разговаривать, когда я попросила устав, положение, ну, рекламе. Мне сказали, что у нас нету Каптуроевича, а, у нас находится сейчас а водку. А нет, я не знаю, я попросила, я спросила, а к кому мне тогда подойти, а мне сказали, нет. секретаря у нас нет. Потом я в итоге а, к Сергею Ильичу подошла. Правильно я? Да, есть я ответил на Вы ответили, мне сказали, что все исключительно на сайте. Но я считаю, что это не решение моего вопроса, когда мне отправляют на сайт, на сайт, еще раз на сайт. А куда? Ну, я считаю, что мне как депутату в тот момент хотя бы могли бы выдать устав и регламент. Как депутаты вы сегодня, только я понимаю. Нет, вы ошибаетесь. Как депутаты мы стали в момент вынесения решения. Понесение решения. Ибо а вы не Это я вопрос. Нет, я просто сама столкнулась. Вот если я столкнулась как депутатцей, что мне сказали, что секретаря не вступить никакой. Ну самое смешное, ты я скажу. Устав? публиковался в газете. Во-вторых, если сколько у нас жителей будет приходить за Я не как житель пришла, я пришла как депутат. И я задала конкретные вопросы, мне на них не ответили. А вы говорите, что жители могут ответить. Если мне как депутату не ответили Сейчас, а на забыли. вопрос, то как же вы жители шли тогда? Работать депутата? вы даже не знали, какой устав данного образования. Но вы вообще меня ничего не знали, понимаете? Да правильно? Я не знала, меня когда избрали, я пришла, пока я что это все есть на сайте. Я хочу вам, наверное, тоже я сделать культуры, соответствующую прёплу. В каком вы да виде вы пришли? Вы даже не здравствуйте сказали. Вашей жене было, откуда вы знаете, сказала я здравствуйте или нет? Я пришла и всем сказала здравствуйте. Все знаю, не знаю, Анна Николаевна, вы ознакомились с уставом? У вас вопросы есть? У меня есть вопросы множество. Какие? В рамках повестки. Я вам говорю о том, в что я считаю, повестки. что надо добавить дни по э, приему граждан, что один день из трех до э, 18 это очень мало. Хорошо. Какое предложение? Я считаю, что один день можно ввести еще из 18 до 20, потому я, что кто-то в рабочее время сказать, С что я буду до здесь вы можете себя. принимать каждый день у себя дома. Подождите. Uh, то, что делать я буду у себя дома, я определюсь. Спасибо вам за совет. А Николай, это мой совет. 18 Я считаю, до что многие Александр жители Георгиевич. не могут прийти с 15 до 18, потому что они работают. Александр и, мы... у меня такое да, впечатление, мы... что они вообще не представляют, чем вы занимаетесь. Так, вы вот друг такое друг впечатление, что вы приходите, научитесь. ложитесь на диван или там на раскладушку да, и да. лежите, как говорится. Вы не забывайте, что... Муниципальное образование участвует э, в каких-то совещаниях, которые связаны э, с да, приглашением нашего муниципального образования в администрацию Кировского района. Плюс они участвуют э, в прокурорских каких-то там вещах. Понимаете? Вот вы попробуйте заставить одного района, допустим, да, в понедельник, вторник, среда, четверг. Он вам... Сделайте, пожалуйста, за одну неделю. Где и когда вы участвуете? Просто предоставьте, а посмотри. Хорошо. Так вот и получается, что а, уверение меня, что граждане в любое время могут прийти и получить ответ на свои вопросы. Это не так, потому что э, заняты у нас Есть у нас часы. Если мне надо попасть в главе района, допустим, я знаю, что он принимает Вы не по всей видимости, у вас есть возможность с 15 до 18 прийти. Я отстаиваю интересы тех жителей, которые не могут прийти с 15 Сделайте до 18. ей 8 Александр, принимаем. Можно. Ну тут плюс еще не забывает. идет оплата и Вы знаете, сейчас такое впечатление, вот простите, может быть, только у меня создалось, да, вы как адвокат или там, я не знаю, там кто-то еще сидите и делаете допрос. Вот все совещание сводится ну, только это, на вас. Простите, да, я не, не, не знаю, может быть, я неправильно это все. Сказал, понимаете, вот вы прям вот предоставьте мне, ну, да. давайте будем, мы, я точно такой же новичок в этом вот э, здесь, в данной ситуации, я тоже первый раз вот баллотировалась и первый раз здесь нахожусь. У меня тоже есть какие-то вопросы, но вы да, как взрослый человек должны понимать, эти вопросы. я и вам еще раз рассудим. говорю, Может быть, можно ну, вы понимаете? можете меня а наслушать? А а а а Александр Ильич, можно я да. это говорить? Закончу. Понимаете, э, есть вопросы, которые идут, уже они наработаны и нужно просто... В это в лице, понимаете? Но это послушаю, Бо, понимаете? Еще один вопрос mm. у меня есть к вам. Вы когда позвонили, я просто эту ситуацию помню, когда вы присутствовали, да, здесь на заседании, я точно также же пригла приглашенно mm. Когда вы позвонили Александру Георгиевичу, он вам сказал, вы знаете, у меня неприемные часы, я вас слушаю. Не, не звонила Александру да. Хорошо, в вот первый раз, таким образом, да. вы сюда попали. Да. Можно, можно, да. я, ну, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте вот, да. Вы пришли да. сюда, да. так же, потому давайте, что да. я первый раз сюда Михайловна, да, Вот что, Анна Николаевна предложила осуществлять еще один день приема с 18 до 20 часов. Подождите, Поступило ага. предложение, соответственно. Я внести... думаю, что многие депутаты, которые да. работают, захотят принимать в это время. Отлично. А, давайте теперь это у нас утверждение да, графика. Графики написаны написано прием вторник с 15 до 18. Да? Николай написал еще там, допустим, четверг с 18 до 20. Да? Вот такое предложение. Да. Угу. Отлично. Хорошо, ставим вопрос на голосование, которое поступило Таня кто за то, чтобы осуществлять прием по четвергам с 18 до 20 и э, довести до этого жителя, наверное, в институтном совете, э, хотя э, у нас нет э, работающих до 20 часов, у нас установлен режим работы всех сотрудников. Нас мы же утверждаем график. Мы Вопрос на голосовании, что дополнительное здесь дописать можно. Кто, коллеги, кто за то, чтобы осуществлять прием по Чувашганск с 18 до 20, прошу проголосовать. Кто за? Два человека. Кто против? Слуги народа. Да, слуги народа. Кто против? Кто воздержался? Аня Николаевна, вы тоже слуга народа. Да. И хочу Поэтому вам сказать о том, что есть определенный э, регламент, режим работы. Для того, чтобы вы здесь осуществляли, здесь сигнализация. Уходя отсюда, сотрудник сдает сигнализацию. Э, если вы будете осуществлять здесь прием, или мы здесь будем прием, осуществлять до 20, а этому мы делаем, если необходимо задержаться, тот, то сдает сигнализацию, Сергей Ильич я, я Сотрудники должны, значит, работать здесь не э, 8 своих положенных часов, а 10. Можно передвинуть график. Какой? Как а где? кто будет выполнять где? работу в течение рабочего дня? Или вы хотите? Давайте мы, давайте мы введем а, на для Давайте для мы введем дополнительно. Граждан, где не, об, не, не будет необходимости ставить на сигнализацию? Где предлагаете место, где можно это сделать? Все, про Слуги приняли решение. Вы тоже такая же слуга народа. Прозвучало вы очень же, некрасиво, поэтому я обиделась народа. по поводу того, что да. это прозвучало именно таким образом. Смотрите, слуги народа, как голосуют. Вы, я не пойму, вы пришли, Ничего, чтобы чё. быть против, Ничего, что ли? Нет, еще День бы вносить, время активный, время активный. Александр Георгиевич, надо обязательно вести ве? трансляцию и да, показывать это указание. Потому что это будет да, показано, да, как говорится, слуга народа. А где работают? Кто за то, чтобы утвердить график приема жителей, как я осуществлялся в течение 20 лет, работа мультипульного сайта, которого жители знают, приходят. Звонят. В том режиме, во вторник с 15 до 18 и в соответствии с теми галочками, которые поставили допускать. Кто за Что предложил? Против? с 15 до 18 против. Отлично. Вы сдержались? Да нет, но ну я же сказал, где можно осуществлять прием. Поэтому. Ну а что вы района не скажете, что и там замок чтобы так все работало. А не Вы так обиделись по поводу вы дома. я даже не обиделась. вы, Депутат, вы еще слушает, не не то, Вы Они Они Спасибо. можете... Ну, вы не можете... Вы не можете... Вы Вы не Вы не Сейчас мы останемся еще подписать протокол итоговый. Да а когда будет следующее заседание? А... Сейчас все, как же мне узнать за 5 дней? И, и... О проведении и... следующего заседания Совета будет объявлено вы, за 5 дней, что вы, я не успею. В в за какое а... время? Вы знаете, в соответствии с нормами, установленными в том числе и за сколько дней? Выход. Просто хочу узнать. За пять дней? Так, а как же тогда я внесу в повестку эти э, изменения, если я хочу, я должна тоже за пять дней э, предоставить информацию, вы какие можете, вопросы я хочу на повестку поставить. Вы в повестку хоть завтра, на следующее заседание совета. Анна Николаевна, мы в повестку включим. В Нет, вопрос. вы мне сказали, за пять дней. Я, Армируйте, соответственно, предполагаю, армируем что мне будет сказано, Анна Николаевна, будет. не передергивайте, пожалуйста. Еще раз вам говорю, если вы меня не схватите слушать, так не слушайте, я вам говорю, что формируется повестка за 5 дней, рассылается за 5 дней, отправляется в проект повестки в прокуратуру и депутатам для ознакомления. В течение любого времени вы можете Подожди, подготовить вы вопрос, можете ставить, проект, вынесете, тебе принесли тебе. сюда, подали а в электронном виде, мне подали, Сергей Ильичу передали. Принесли год вот Я просто уточняю, я, я не утолкнулся, но секретаря Вечу. нет, никто мне ничего у не может не было, предоставить. Да, я не не просто говорю. Здесь, да. говорю об этом. Услуг народа нет секретарей. Да. Видите, да. мы с вами все узнали это об этом. Месяц. Молодец. Хорошо. Вот теперь я хочу вам сказать, потому что вы приносите проект решения с тем вопросом, который хотите рассмотреть. В любое время мы его включаем в проект повестки. Рассылаем все. А все, если что он не включаете, смеет. как мне на это или вы тоже Почему его включаю? Конечно, включаю. Исключить мы его всегда умеем. Что самое же? главное включить. И самое главное, они а говорят, что вы имели ведущий. Проект повестки должен иметь. Вот вопрос, который вносится, да, проект решения, у -у -у. должен иметь план основания, который с руками со всеми, чтобы мы понимали, его да, рассматривали. Если Поэтому если хорошо. Если нужно э, финансирование, то обязательно если, да. если вопросов нет, то пожу расписаться в всех в итоговом протоколе. А кто распускался в офис? Нет. Конечно, может. Все, нет. спасибо. Надо проголосовать. Леша, ты а поехал. Леша, Леша, ты поехал? Ну нет, же, а сейчас мне надо просто это самое, видите, как по телефону. Он занят. <смех> я, деловой, деловой, да. А Николай, я так на всякий случай вам хочу сразу сказать о том, что если вы слышали, да, что мы проводим конкурс, и если вы посмотрите с уставом Значит, и можем... регламентом работы совета сколько раз и когда проводится заседание да, да, они могут у меня через или там раз, просто... ну, раз в раз три месяца это я прочитала да поэтому есть будет. есть вопросы которые ага. мы вот должны рассмотреть по требованию же той же прокуратуры да она присылает Просто срочно рассмотреть там представление. Мы формируем эту повестку, он даже может быть одним вопросом. Мы заранее вас предупреждаем. Так. Поэтому Здесь, это может случиться так же. Что... Сейчас вы заранее, а так же за пять дней. дней. Александр Григорьевич, я без лишнего шума и, грубо говоря, вот этого самого, все-таки хочу поднять вопрос Анны. Может быть, действительно рассмотрим какой-то вариант, когда будут люди принимать вот после шести. Пусть даже этот человек один приходит, депутат, и ну, какое-то лестничное помещение. Даже мы здесь рассматриваем вариант того, что лестнично люди работают до шести, и многие хотят прийти к Вы еще не да? хотите в эту работу? Поработайте немножко. подождите, подождите, немножко. Ребят, Ребят, подождите, подождите, коллеги. Давайте, э -э давайте, э -э давайте мы, вот прежде чем, наверное, может вынесем этот Сейчас. вопрос, вот, мы с народом. Ну, Кто вот, хочет на, прийти, самом деле, так, на самом зимой, деле, особенно зимой у нас э, э, пройдет сейчас целый ряд, может быть, вот, мероприятий, будет uh -huh. Давайте мы просто с такой вопрос делаем, нужен ли вам прием с 18 до 20? -ти? Потому что вот э, сейчас идут там э, 5 десятые, 5-10-е, 5-е, 10-е, С е 10 с 10-е, 10-е, 10-е, 10 в большинстве своем. Она приходит и касается женщина кормального хозяйства. Все остальное, решать этот вопрос, вот, да, когда приходит, я решаю ну, там, по телефону управления, да, по обращению, то есть если посрочно водой затопило, вот это случилось, вот это случилось, потому что, ну, да, напишите заявление, а мы его рассмотрим. Ну, вы, вы, ваше, вы какое сможете принять решение, вот я, гражданин, пришел к вам, обратился и сказал, что вот меня затопило, акты не составляют, э, жилищная комонка, э, жил, жил жилка, э, игнорирует, игнорирует, э, куда ни писала, никто не делает. Ваши действия? Слушайте, ну на самом деле масса действий. К ну, примеру, да? Ну, да, примеру допустим, я сейчас как раз борюсь с нашим ЖКС, но замечательная вещь, когда подключаешь телевидение что Прям. нет, Это, Решили, Вы да, сидите да, на приеме, вам пришел гражданин, его топит. Что вы делаете? Ну, вы вот да. прям, Прямо, Надо, во-первых, установить сказать, причину затопления. Что это? Соседи. Да. Или это, соответственно, какие-то общие ну, сети, правильно? Это все установили. Но, если, соответственно, это общие сети, соответственно, вызываем аварийную службу. Разбираются ситуации. Аварийную они службу, к вам придут, они придут никак. Они приходят по спакту. Им не достучаться в тот орган, туда не принимают. Здесь не приходит. сервис. Что или звоним ты? в жилком сервисе, или идем с человеком в жилком сервисе. Они сюда конференции уже после того, как они уже Так и знают в... потому Подождите. что, скорее всего, это в или в жилком сервисе. Я была недавно в жилком сервисе, где говорят... Идите на второй этаж, идите на третий, идите на Зою 6, идите туда, да, идите туда. А, а теперь мы... скажите а сейчас даже. Аня, Голович, неужели вы представляете себе, что вы придете туда с гражданином, и, и вам тут да. все упадут там раз. Не упадут, и он не упадут, он да. просто да. будет службу, потому что я буду более настойчивой, чем гражданин. Потому что гражданин считает, что если ему сказали пойти на второй этаж, он идет послушно на второй этаж. А я знаю, что не надо, не всегда надо идти послушно на второй этаж, либо идти на, на, на Зою 6, 7 да. и так далее. А а можно, можно, обратиться, одну секунду, можно обратиться ко всем депутатам. Да. Хотелось бы вот от себя лично, о, о, от себя лично говорю, извините, пожалуйста, всех поздравить с тем, что вы, вручили нам бой, да, нам, нам, да, нам значок. И, и очень хотелось бы работать в одной Это команде. Всегда должны быть, я всегда считаю, что должны быть за, против. Каждый имеет право высказать свои, свое мнение, но это мнение должно быть не «я против, и я так хочу», а это мнение должно быть так, что Мотивируем. давайте Мотивируем. сделаем так и правильная. рассматриваем. Пожалуйста. Я мотивирована, высказывала правильная. свое мнение. Я Мне сейчас спасибо, я не ориентировалась, вы, вы почему-то лично приняли вы это на себя. себя. Я а говорю я для всех депутатов, сказать. я такой же новичок, потому что не могу сказать, что я гладкая пушистая, я тоже могу где-то а. говорить, что я хочу, чтобы это было так, но а на мое а «хочу» а не, всегда не всегда снимаете. бывает «могу». Поэтому да. хотелось бы, чтобы мы работали в одном росле. И э, я считаю, и что, пол, это, и что, и это, и что это команда, а и мы должны есть, идти командой. Есть кого у человека, 20, которым да, мы да. здесь работаем уже 20 лет. К, и, наверное, знаем, что на сомнения, мы делаем. Но вот на это лучше не отталкиваться. Набрать, ну, наоборот, опыт опыт, опыт, опыт, опыт опыт не пропьешь я вами согласен, но все равно, то, что мы тут 20 лет, это не самое лучшее, не самый Вопрос, опыт работы это, там и, да, ну, Вы, это, вы понимаете, это, если это, вы человек опытный Это, это, это разные, там может быть, можно по-разному трактовать этому Но самое главное, как этот депутат, проработавший 20 лет, за этих 20 лет относился к тому, что он делает если, да. если можно 20 лет ведь просто бабуль прокурить Я и вообще не ничего не делать. То есть приходить нам на заседание, а то и на заседание не приходить. Можно, можно. можно увидеть, что на праздники наши муниципальные почему-то приходит очень мало народов. Поэтому почему мы с вами не задумаемся на, на тем, на почему так происходит. Конкретно? Например, 1 сентября у нас был Это осень. не наш праздник. Мы не проводим. Это не вы организовывали а, праздник. Вы, это да. организовывал депутат это модель собрания Васильева. Ну, вы же об этом уведомляли граждан. Потом у нас попросил. в газете публиковали Можно я вам сказала, что у Шаковского сейчас. сквера. Это тоже не, не, не муниципальный? Нет. А чей это был праздник? Опять депутат Васильева? Да. Тогда почему мы хотя бы депутат Васильев, который нас просит, сказать гражданам, которых у нас 30 тысяч населения, что у нас будет праздник на, на этот край потрачены какие-то денежные средства неважно, не что из нашего бюджета или из бюджета города но тем не менее, они потрачены почему мы не можем качественно с вами уведомить граждан чтобы пришло больше народа вы, вы понимаете, замечательно вот, вот, да я, я тоже хочу. А очень, очень, очень подождите, вот да. совершенно трезвые, нормальные мысли но это вот как раз то, о чем говорили, комиссии, да, которые мы сейчас ознакомимся, что должны такие комиссии делать. И То есть, хорошо, власти, мы, значит, с вами инстанция. разработаем, каким образом еще более да. оповестить себя. А я мотивирую. вам могу сказать по поводу того, что проводятся праздники, допустим, новогодний праздник во дворе. Первый год было порядка 30 детей, на прошлый год было порядка 120 детей. Ну, Понимаете? Да, ну, и, ну, это, и оповещали, угу. я вас уверяю, что оповещали ровно так же. И только сарафанное радио работает. Понимаете? Только когда уже идут. Я есть общение с садиками. Мы же можем в садиках это... Вот это вам сейчас Галина что мы можем. Галина Михайловна, подождите, Извините. Вот перед проведением праздника, по поводу 1 сентября, который был, и Рукушакова праздника, да? Вот с Сергеем родительские собрания были. Мы вручали книги для первоклассников. Мы не говорили о выборах, если бы вы… Вот, вы я слушали. вообще даже подумать не могла, Нет. чтобы вы нарушали закон. Мы Ваши вручали, мы вручали книгу родителям, чтобы они прочитали о блокаде книга для детей младшего, там, среднего возраста. И говорили о том, что вот тогда-то будет для ваших детей праздник танка, -то, вот тогда будет праздник. Мы людей столько поместили вот так, по очереди, разговаривали. Но я хочу вам сказать о том, что… Изготовление флайерсов и раздача, тупо призывая вот так, вот, это деньги. Деньги там и заложены. Объявления в газете, и какие, какие, какие можно было, мы их дали. Но вот посмотрите, сколько пришел народ. Конечно, мы не на то на, на, ожидали, может быть, да, и Васильев не того ожидал, может быть, хотя намного больше. Но я хочу вам сказать, что лет 8 назад лет восемь назад мы решили провести праздник в ДК Горьком который обошелся, нам надо, я не помню, что было за мероприятие, 8 и 23 февраля, что ли, объединенное. Мы потратили бюджет, ну да, там поговорили, вот хороший концерт, хороший там и компактный зал, мы тут всех в Нарский округ, все жители пригласили. Мы заложили туда денег, долго тут мучились и боролись, тоже были и за, и против. Конечно, в итоге провели. После этого 8 лет мы зал больше там никогда не арендуем, потому что из 1800 посадочных мест, на балконе не было ни одного внизу пришло, хотя всем вручали вот тебе билетик, приходите на концерт вот такой будет у жителей я могу пойду я же не покупал его Писло. Писло. У, меня у, меня... Не, у меня вопрос вот смотрите, когда была выдача билетов там в, в кино и так далее у нас есть какая-то социология по поводу того сколько людей получили Билеты в кино? в кино. И сколько в итоге дошли? Или вообще это сложно следить? Как а это в, кино, это в кино практически приходят все, не приходит единицы. Потому что мы ну, это оплачивается. Да. Да. Мы же, да, оплачиваем. Поэтому... Нет. Ну, э... А вы оплачиваете постфактум, когда уже а? пришли люди. Да? А? Да. То есть да. это, эту социологию мы можем да, с вами как-то... Билеты, билеты э, на спектакли хорошие там. Ну, не знаю, в каких-нибудь театрах. Mm -hmm. Люди идут. Они приходят, берут. У как Горького на спектакле. Они ну, не все. Почему мы их не, да. не проводим. На Масленики много народа приходит, ну, довольно-таки хорошо. А вот на какие-то другие будет. меньше. Почему так? Первое сентября была потрясающая погода и было воскресенье. Сейчас, Калина, да, там, да они а никогда... все были в городе, Знаете, почему Знаете почему мы приходим? Когда пишут, все же знают не Там будет блины, Я чай, каша Там приятно. еще что-то Она... А почему мы не можем такие же праздники организовать? Мы проводим, мы масляницу проводим. Проводим. Проводим. проводим А что, вы хотите проводим. на праздник такого, чтобы, чтобы чай разливали и булочки раздавали? Тогда может вопрос поставить? А Николаевна, а, вас, а, а Николаевна, у вас а предоставится такая возможность. Андрей Валентинович, сюда приедет, да. вы можете его злить, чтобы задать поможет. такой Могу. вопрос. Если мы это, я вообще э, сейчас не поняла, что мы в итоге до свели к тому, что я должна кому-то другому вопросы задавать, да, нет, а нет. А потому что Васильева есть, есть, я, я желаю тому, что вы по праву и все, поэтому да, я не, вы как будете по-моему работать, работать. Так, так, давайте объясняем это давайте эффективность нашей деятельности, а не эффективность да, деятельности Васильева, Завтра, когда я приходите работать, вот удостоверение да. есть, значок есть, радио, почему Ради она работает? А мы да. посмотрим, конечно.